друзья всем привет всем известно что рынок очень сильно пролили он очень серьезно сейчас плохой и как бы для заработка у нас возможности теперь появляется все меньше и меньше особенно если мы переходим в медвежью фазу и в преддверии нового года биржа хобби запустила аж 7 prime листов то есть токен сайлов я считаю это очень отличная возможность на таком скажем откровенно плохом рынке поучаствовать ну, это, да, лотерея, но все же, если мы выиграем эту лотерею, то мы можем хотя бы как-то заработать неплохие деньги. Условия и правила мы рассмотрим обязательно в этом видео. Поэтому, кому интересно, присаживаемся. Поехали! Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информацию одну из первых я кидаю сюда, а потом все транслирую на YouTube. Поэтому, друзья, подписываемся. Буду рад видеть каждого. Итак, буквально минутку с рынка начнем. Я чертил давненько, когда делал обзор, что будет у нас два варианта после пробития трендовой. Пробили трендовую мы униз и уже, можно сказать, по теханализу мы ну, в фазе медвежьего рынка. И, скорее всего, ну, я не знаю, будет это или нет, но отскок в район 40 было бы неплохо увидеть. И потом вот как стрелочка дальше можем идти и выбивать спокойно, забирать ликвидность ниже 29 тысяч, А дальше, может быть, Panic может опустить таким ножом резким и туда где так к 20, а может и 14. Но это не означает, что может за день быть, хотя все может быть, но в преддверии разворота Тренда все-таки мы можем увидеть такие низкие значения по биткоину, как 1014 20 очень даже легко. Но сейчас хотелось бы, конечно, 1040 отскок, потом какой-то поход забирать ликвидность сюда в район 29, и потом уже где-то к 50, да, 55, чтобы люди опять поверили в какой-то рост, и потом отсюда уже засадят еще поглубже. Это такое у меня глобальное видение. И, кстати, я снимал обзор на Кардана, на солана. Вот смотрите, эти монеты Меня тыкали пальцем, что ты таких сам не увидишь. Видите, вот Салана болталась в районе 90 долларов. Ну, буквально два дня она никому не нужна. Уже страх на рынке такой, что те люди, которые мне кричали по 200-240, зачем я продавал по 200 что они покупают и она будет расти, то они уже не хотят даже по 90, потому что реально страх. Я Салану даже вообще не рассматриваю покупки, кроме вот 20. А вот эти три значения я рекомендовал набирать, если у вас руки чешутся, то 30% по текущим, 30% в районе 50 и остальное все, что 20 и ниже будет отлично. То же самое кардана, я говорил, она придет к этому доллару и магнитит, видите, ложный пробой доллара, отскок, очень хороший, уже доллар 16, но все же я думаю, вот этот доллар кардана не устоит, как и у биткоина, 40 тысяч не устояло, и мы увидим более низкие котировки. Только по вот этим низким котировкам я буду присматриваться к кардану, сейчас это такое краткосрочные трейды выглядят неплохо. Итак, переходим сразу на биржу Huobi. Они хорошую штуку сделали, что 7 токен сейлов будет подряд, то есть первичное размещение монет на их бирже по цене пресейла. То есть если нам попадет хорошая локация, с 50 долларов можно поднять от 500 до 1000, буквально так было всегда. Но последний сайл был очень плохой, кстати, там по-моему, я я не ошибаюсь, 2,5 или 3 икса, но все же не в минусе, все равно заработок, тем более на таком рынке и на этом спасибо. Условия очень простые, токен сайлы будут проходить с 24 по 30 января и нам нужно делать среднесуточный объем 500 долларов на своем торговом аккаунте. И также на валютном счете держать минимум 50 долларов в USDT, потому что если вы выиграете аллокацию, у вас на эти 50 долларов в USDT сразу вам количество токенов будет начислено. Либо же второй вариант – это храните токены биржи, которые называется НТ, но там хранить нужно в количестве от 3000 монет. А они там стоят, по-моему, 9 или 10 долларов, поэтому это намного дороже такое участие, но там гарантирована локация, и токены в любом случае вам будут давать. Рекомендую скачать сразу мобильное приложение биржи Хобби, и оттуда буквально абсолютно во всех призовых там фишках бонусов вы сможете участвовать, потому что с компьютера не везде вы можете здесь участвовать. Для новичков здесь очень-очень много всяких акций. Полистайте, есть возможности выигрыша. Различных токенов. Вот сейчас идет, видите, вот, к примеру, Prime Fest такой. Нажимаете его сюда. И вот здесь, если выполняете всякие условия, то у вас есть э, намного больше возможностей заработать. В том числе и билеты на прайм лист на этот токен сейл. Также здесь есть, видите, 3 миллиона токенов. Вы можете выигрывать. Если вы делаете оборот, то здесь у вас появится там, возможность. Вы нажимаете клик, сюда и будет как рулетка крутиться. И вы можете выиграть токены. Dahe коин, видите 3 трона, одну монетку их, там Шиба Кардана э, и можно выиграть тоже аллокацию Prime List. То есть прикольная такая фишка я и пользуюсь также есть там магический майнер все это через приложение то есть чем больше активности вы здесь проводите тем больше вы можете зарабатывать теперь переходим к токен сайл и условиям первый токен сайл из 7 пройдет и он называется лот и через 23 часа он уже начнется я не знаю успеете вы или не успеете но чтобы здесь поучаствовать вам нужно сделать торговый оборот, чтобы здесь был минимум 500 долларов. Видите, где у меня 1340, у вас должно быть минимум 500. 50 долларов, как мы говорили на счету. Либо здесь не 2 НТ, как у меня там валяется на счету, а должно быть 3000 у вас НТ. Тогда вы гарантированно получите монеты. Здесь нажать детали. И видите, за 4 дня средний оборот должен быть 500 долларов. То есть, если вы сейчас там посмотрели видео и хотите поучаствовать в самом первом уже сейле, то вам нужно оборот сделать минимум 2000 долларов. То есть на, за 4 дня по 500 долларов это ну, что-то купить на 1000 долларов и продать сразу. Либо если у вас 100 долларов, это надо, ну сами понимаете, купил, продал, 200 долларов оборот, то есть 5 раз так сделать. Вернее 10. Что не очень удобно. Также этот сейл начинаться будет стартовой цены 80 центов. Они выделили очень мало. В принципе, сколько 0,5% эмиссии на токен сайл. Всего лишь 250 тысяч монет. И 4 тысячи участников, которые выиграют лотерею, смогут приобрести вот данные токены. Да. Дальше мы уже можем перейти на второй сайл. Да, есть условия по нем тоже, которые называются Атлас. И здесь, видите, оборот у меня переносится. Детали. То есть то, что я там делал. Оборот там свыше уже переносится и у меня на этот сейл уже есть оборот. То есть следующие дни будет полегче. Надо будет делать только 500 долларов оборот. То есть на 250 долларов что купили, продали вот вам уже оборот 50 долларов. Э -э, вернее 500 долларов. И 50 долларов вы будете держать на счету. Здесь еще поменьше э -э, аллокация будет 14 центов. Стартовая цена всего лишь... Здесь тоже мало выделяет, сколько 0,57% от эмиссии, 714 тысяч токенов. Ну, в общем, здесь во втором сайле 2000 участников смогут выиграть аллокацию, так сказать, счастливый билет. И дальше все пошло-поехало. Потом 26 января еще один сайл, 27, 28, 29 и аж до 30, но пока не в курсе какие будут там проекты. Поэтому, друзья, итог такой, что на таком рынке это очень хорошая возможность, если вы все равно, там, к примеру, торгуете на бирже, если вы проводите какие-то сделки, если вы там интересуетесь криптовалютой, даже если вы хотите, к примеру, поучаствовать, но боитесь там потерять на стоимости в долларах, вот когда вы, там, к примеру, на 1000 долларов купили и продали, сделали оборот, то здесь у вас будет снимать комиссия. Комиссия какая? Здесь идет 0,2% от оборота. На 1000 долларов вы сделали покупку-продажу, вы теряете 2 доллара. Но, к примеру, если вы купили тот же самый биткоин там, по 35 тысяч, а продали по 36 тысяч, то, естественно, вы, вы не то что там комиссия отбиваете, вы еще и заработаете на росте. Поэтому, кто понимает, как рынок устроен, здесь еще же можно, естественно, зарабатывать и на росте. Таким делом Таким образом, вот как я там наторговал, да, там у меня уже намного больше оборот. Я еще и поймал на росте некоторые монеты, подзаработал на споте. И торговый оборот у меня готов. Также на валютном счету ждут 50 долларов, которые я, естественно, уже автоматически буду принимать участие в данных сайлах. Напоминаю, я один раз повезло мне выиграл из 50 долларов максимально. Я мог зафиксировать 900, но зафиксировал 760. По средним ценам продавал, потому что думал цена пойдет выше, она не пошла. Но все же с 50 долларов 760, я считаю, это очень отличный результат. Тем более я провожу какие-то сделки и постоянно стараюсь торговать. Поэтому я участвую однозначно. Вы принимаете решение самостоятельно. Если будут какие-то вопросы, всю информацию буду давать телеграм-канал, обязательно туда вступайте, подписывайтесь. И там, естественно, буду вам помогать. Не забывайте подписываться на YouTube-канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.